Brr. Это было 22 февраля 1994 года. Э -э отдел работал в правом крыле зала вылета. Вот здесь непосредственно. Ко мне обратился сотрудник милиции. Мы с ним не были знакомы. Ты задал вопрос, что у него родственница выезжает в Германию, сколько ей можно вывести, матрешек и на какую сумму. Возникло ощущение, что он меня задерживает с чем-то. Я прошел по линии таможенного контроля, и каждому инспектору сказал, что будьте внимательны на Европу, особенно на Германию. Прошло немного времени, подошел мужчина, впоследствии это оказался гражданин Якобсон. За ним стояла телега. Около телеги с той стороны стояли два сотрудника милиции.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 Я скрыл одну из папок, вытащил оттуда листики исписанные. Было похоже, что это письма какие-то. Ну и сам принял решение, чтобы переместить этот багаж вместе с пассажиром в отдельную комнату для более детального досмотра. Там мы уже начали составлять протокол о контрабанде. Первая экспертиза оценила все это 38 тысяч долларов там с чем-то. Сменный замначальника таможни МАЗов настоял на проведение повторной экспертизы. Приехали специалисты из Ленинской библиотеки. И спустя две недели сумма оценки уже составила более 2 миллионов 400 тысяч долларов США на то время. Но все смотрят счастливыми и бессмертными. Когда я впервые увидела архив Николая Ивановича Харджиева, мое сердце архивиста просто содрогнулось. Это были такие связки, перетянутые сверху, опечатанные. Мне пришлось оценить историческую ценности этой части, архива. Даже в голову не могло прийти, что там есть, например, неопубликованные записные книжки Хлебникова, статья Малевича об импрессионизме. Ну и массу-массу всего другого. Это в голову не могло прийти. По итогам в конце марта был издан приказ о поощрении. А спустя некоторое время, в апреле 94 -го года, нас убрали отсюда. Мягко сказать. Материалы, которые попали с таможни Шереметьево, тогда в врагали, они по воле Николая Ивановича были закрыты на 25 лет, а именно до 2019 года. Как же для всех людей, кто интересуется и занимается русским авангардом, добрался легендой. Человек, который всех знал, со всеми был знаком. Человек, который написал лучшие статьи о русском авангарде еще до войны. О нем ходили легенды и ходили легенды о его коллекции, которую мало кто видел. Довольно скоро я буду ездить по всем векам. Я был в 35-м.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 Понимаете? И не вам лично, а она нужна просто русской литературе, вероятно. Как я подозреваю. Так вот, никто с этим не считается. Это просто курьез, недомыслие просто. Архив Николая Иванович Харджи представляет собой коллекционную ценность, поэтому он хранится отдельно не в коробках, а вот в таких металлических шкафах, которые закрываются на ключ и опечатываются печатью. Архив Харджиева, он состоит из нескольких частей. Это, собственно, как бы документы Николая Ивановича, его переписка, его исследования, материалы Мандельштама и Ахматова и многих других писателей, не только художественного авангарда, но и других очень важных авторов. А другая существенная часть – это художественная коллекция. Вот всегда, когда говоришь о Хардживе, напрашивается сравнение с Кастаки. Это два антипода. Костаки показывал свою коллекцию всем, кто хотел ее увидеть. А Харджив был закрыт. От всех абсолютно. Ну и судьба этих коллекций совершенно разная. Что у него было, мы узнали только после того, как все это оказалось на Западе, еще в каких-то уже частных зарубежных собраниях. Более 100 рисунков Малевича у него было. А почему мы это знаем? Потому что в фонде Харжева Чага, в Амстердаме, теперь есть более 100 рисунков Малевича. Мы The foundation is the owner of the collection. Uh, the museum is only the caretaker of the collection. We preserve the drawings and paintings. Когда он это все собирал в 30-е, 40 50-е годы, когда вообще весь авангард был под запретом, собирать такие материалы, конечно, было опасно, потому что могло бы кончиться и тюрьмой, и лагерем и так далее. Но вот тем не менее страсть Николая Ивановича была такой сильной, что она, я думаю, преодолевала все его страхи. И он, эти страхи преодолев, продолжал собирать, собирать и собирать. К сожалению, козырные карты его коллекции, это живопись Малевича и работы Розановой и Гончаровой, все это было у него украдено. Первую встречу с авангардом у него произошла в детстве. Его отец был управляющим имением Аскания Нова, а рядом было имение Бурлюков, куда приезжали авангардисты, Гончарова, Ларионов когда один художник, который жил у моих родителей, так как он был знаком с хлебником из Крученых, он мне подарил, я был еще совсем мальчиком, он мне подарил игру в одну свою, с истинствациями от а Ори Гончаровой. И я был в каком-то смысле травмирован на три книги, понимаете? Вот этим новым искусством. Николай Иванович родился в Каховке в, в 1903 году. Семья Николая Ивановича – отец армянин, обрусевший, мама – гречанка. А детей вот четверо. Это была такая очень богатая семья. Значит, огромный дом, огромный сад. Была очень светская и такая зажиточная жизнь. Все сразу стало другим после революции. Колем уехал в Одессу, работал, преподавал. Это описано даже у Паустовского. У него в повести Черное море есть такой герой Харито явно послужил прототипом. Грек Харита был черен и подозрителен. Это вот характеристика Николая Ивановича. В Одессе он был знаком с Багрицким и Олешей, с таким кругом молодых писателей, поэтов, литературоведов. И, в общем-то, его карьера там началась, собственно говоря. Хардио приехал в Москву в 1927 году. Вскоре он подружился с такими уже известными литературоведами. Молодыми Тренин, и вот последствия автор и Теодор Гриц. И они были связаны с группой Нового Лефа и считались учениками Шкловского. В 1934 году, уже будучи молодыми исследователями, отреклись от него. Вот поразительный документ, написанный группой учени бывших учеников Шкловского. Дорогой Виктор Борисович, о футуризме вы забыли. Вас интересует простота, реализм и творчество Паустовского. Засим прощайте. Помните о больших черных крысах. С Малевичем и Хлебниковым вам разговаривать не о чем. Вот фотография, где изображен Малевич, Харджиев, Гриц и Тренин. третий год. А вот эту фотографию Харджиев публиковал. Именно вот это он любил. Где не было ни Грица, ни Тренина. А был он и Малевич. Напрямую. Потом он в эти же годы познакомился с Матюшиным. И это тоже было важное знакомство для Николая Ивановича, потому что он много чего от Матюшина узнал. И в начале 30 годов он уже вот вошел в самый центр авангардного круга. И именно по, э, вот, по просьбе Харджио Малевич э, стал писать воспоминания. Кто ну, ему наиболее близок из поэтов был Малевичу? Он, конечно, Крученыха больше. Крученыха, да? да? Он говорил «песпредметник и заумник». Мы 40 лет дружили и вообще страшно ссорились, но не могли достаться никак друг с другом вообще. Очень дружили. И у них была такая переписка в виде шутливых стихотворений. И Харджиев подписывался псевдонимом Феофан Бука. Крученых тоже был собиратель русского авангарда. Там сила без насилий и бунтовщики воюют солнцем. Русские футуристы Сначала надеялись, что вот они будут певцами нового режима. Вот у меня там эскиз плаката Малевича, где он явно пытается сочинить советский герб. Серп, молот. И вначале еще коса была. Тех этих людей привлекала возможность социального преобразования мира. И... Ну, это это все не состоялось. Футуризм в быту. Но это же утопия была вообще, понимаете. Организовать жизнь по законам искусства это вряд ли вообще. Он был не описателем и не хранителем. Он был абсолютно полноценным участником всего этого процесса. При этом невероятно дотошным и очень скрупулезным. Он еще в 30-х годах вместе с грицами, тренингами, написали большую заявку о том, что они готовят историю русского футуризма и персональные монографии, посвященные Бурлюку, Каменскому, Малевичу и другим. Когда мы начали заниматься историей футуризма, Бритти, Маяковский предложили нам взять все, что нам нужно для работы. Но все-таки договор на историю русского туризма не заключили. Опоздали немножко. Это был уже примерно именно год тридцатый. Уже начиная с тридцать года, ничего было нельзя напечатать, ну, кроме Сатири Маяковского. Самое удивительное, что ему удалось издать в сороковом году каким-то странным образом книжку вместе с Грицем, посвященную Хлебникову. это величайший случай, она не должна была выйти, по идее. С 26 по 56 год, 30 лет, по сути дела, он был хранителем очень вредного актива. Токсичного, я бы сказал. Он прожил жизнь советского внутреннего диссидента. Он не доверял советской власти, советская власть не слишком доверяла ему но вступать в какие-то отношения не хотели. Все, что не выходило в публичное пространство, КГБ не очень интересовало. Само по себе хранение бывало опасным. Художники сами многие просто уничтожали собственные вещи. И поэтому основным типом коллекционирования Николая Ивановича было просто объяснение родственникам умерших художников что хранить их вещи для вас опасно. А вот я все сохраню, я напишу их художники. А вряд ли семьи тех художников обладали бы такой стойкостью, которую обладал Николай Иванович? Николая Ивановича мобилизовали в ополчение. И он очень красочно рассказывал, что их пригнали в какую-то деревню, какие-то стояли, как он выразился, помню до сих пор, палачины и избы. И, в общем, как-то им дали понять, идите вы, ребята, куда хотите, и кормить вас нечем, никто не будет, идите. И, в общем, он вернулся в Москву и уехал в эвакуацию в Алма-Ату. Там он работал в кино. Но где в это время хранилась коллекция Николая Ивановича, я думаю, что не знает никто, кроме него самого. Вряд ли он брал с собой все эти документы и картины. Скорее всего, они где-то были спрятаны. Но где это? Это его тайна, которая, думаю, ушла вместе с ним в могилу. Вот это вот хранение 30 тридцатилетнее, оно, конечно, привело к подозрительности. Не могло не привести. Он очень аккуратно допускал к себе людей. К нему можно было прийти только по рекомендации. И трудно было с ним познакомиться, потому что к нему так со стороны не подъедешь. Он был безумно неприветлив, недоверчив. Он же считал, что каждому что-то от него нужно. Ну, понимаете, я беспомощен телефона, я сам подхожу. Так что деваться некуда. Вам вообще. надо менять голос на женский. А, это по методу Багрицкого, который это говорил разными голосами. Это он Но я хотел. не могу, понимаете, это мне так не свойственно. Вот справочник Союза писателей. 1976 76 -го года. Николай Иванович с -го года, он был членом Союза писателей, и вот его телефон 202-71-88. Да, Смотрите, что делаю. Да. Да. По этому телефону я ему неоднократно звонил, и разговоры были очень краткие и лаконичные отнимать стали много времени. И поэтому я сам как-то не справляюсь своей работой. Людям хочется там о чем-то показать мне, поговорить и так далее. <свят> Молодые филологи, отпугивать их тоже нет оснований. Николай Иванович, конечно, был феноменально ревнив ко всем, кто занимался Хлебниковым прежде всего, ну и вообще русским авангардом. Главный враг был Степка. Николай Степанов, который издал первое и очень плохое вот, пятитонное издание Хлебникова. Из современников, ну, конечно, парнис. Я должен отдать должное парнису, который на это не обижался, делал свое дело, а сейчас много делает для памяти Харджиева. Я был заочным учеником Николаем Ивановичем, для тщательнейшим образом что делал его работы. Я ему рассказал, что я нашел неизвестные тексты Хлебникова. И это его больше всего оскорбило. И именно потому, что я шел по его съедам, я кое-что сделал, он меня больше всего поэтому ненавидел. И называл Мерзопакос и Это была интересная личность, очень такая противоречивая, сложная. В одних воспоминаниях говорится, какой он был отзывчивый, милый человек, а в других воспоминаниях мы знаем совершенно противоположного человека. Закрытого, мрачного. Вот такие вот полюсы абсолютные. Он был именно к себе. У него было старое кожаное кресло, с продавленным сиденьем. Он направил лампу прямо мне в лицо и посадил в это кресло. Я куда-то не провалился. И он сверху на меня смотрит и задает, задает какие-то вопросы. Но начал он с фантастической фразы. Вчера у меня тоже был молодой человек, а теперь вот лупа исчезла. Кабинет, где он принимал гостей, и где на стенах висели иногда меняющиеся совершенно жалких, чудовищных каких-то рамках, просто шедевры, иногда без рам, как красный квадрат Малевича, который Малевич ему сам подарил. И он всегда висел над дверью у Николая Ивановича. Красный квадрат висел вот на этом месте, на этой стенке. Это именно та квартира, в которой много лет назад жил Николай Иванович Харджиев. Теперь в этой квартире с 80-го года живем мы. Это именно та комната, в которой Харджиев встречал гостей. Соседнюю комнату он обычно держал закрытой, и там он хранил все свои сокровища. Николай Иванович никого в квартиру не пускал. Квартира была в таком состоянии, что это, конечно, было что-то страшное. Но каждый человек имеет право на тот мир, в котором он живет. Сосед довольно известный историк. Всегда рассказывал, как Харджиев приходил к нему в гости. Они сидели на кухне, курили, попивали коньячок и вели долгие беседы. Вот это тоже небольшая комнатка, и именно здесь хранились его сокровища. Насколько была высокая репутация Харжева как знатока авангарда, что к нему даже из-за рубежа присылали фотографии каких-то произведений искусства, картин, для того, чтобы он определил, подлинные они или нет. И ему присылали такую вот репродукцию. Это должно было продаваться, как произведение Ларионова и Гончарова. И Жив написал «Бездарная фальшивка». Н.Х. Он считал, что в русском авангарде и модернизме есть три важных художника – Ларионов, Малевич и Татлин, с которого связывала большая дружба. Он очень тонко знал творчество Татлина. Когда была первая выставка, там была одна очень спорная вещь – это голубой контррельеф. Ну, Николай Иванович сразу возмутился – это ужасная подделка. Понимаете, Татлин голубого цвета никогда бы в контррельефе не использовал. Это каталог выставки Лисицкого, И тут Николай Иванович… Всякие заметки, например, Тут репродукции Проунов лисицкого которые напечатаны, наоборот, снизу вверх. Он написал «Ни сверх, не сверх». И всякие замечания его по поводу всяких людей, которые он читает идиотами, пишут, значит, эскиз обложки, он пишет титульный лист. То есть Николай Иванович начинал все и за все отвечал. Его, конечно, страшно раздражало делиционство. Из которые ничего об этом не знали, и начинали писать. Они иногда имели наглость звонить ко мне по телефону и спрашивать у меня, как у я, да я какие-нибудь светили. Почему я был разговаривать с неизвестными мне и неуважаемыми мною людьми? Что они такие? Хаджи был очень противоречивая э, личность и дико арогантный, и дико самолюбивый. Он сидел на этих фантастических знаниях, но для него сама возможность, что кто-то это донесет до мира, а не он, для него это было невозможно. Лучше пусть это с ним погибнет, чем э, кто-то, э, а не он, это все расскажет миру. Так не, не скажете ничего? Да, нет, сейчас не расскажу, это долго. А и... когда же это будет? Не знаю, Рад, но может, тебя умрут, тогда никогда не будет. Вообще. Ну, зачем умирать? Лучше Почему? расскажите и живите. Да, нет? как будет, так и будет. Вспомните этот прекрасный момент мемуары Герштейн, когда она поинтересовалась Николая Ивановича, когда же он напишет свои мемуары. Да, и Николай Иванович сквозь прищуренные глаза Скрутил две фиги и, и сунул ей в нос Я ненавижу воспоминания Самое ужасное – это литературные мемуары Особенно те, которые через 40 лет пишутся Через 40 лет секунданты Мартынова Выдавали себя за секундантов Вермонтова Это письмо Харджиева художнику Василию Ермилову Другу Хлебникова он просил его написать воспоминания. Хотя сам он всегда утверждал, что все минималисты врут. Так что все его заверения всегда нужно делить ровно на 50. К нему ходили абсолютно все, кто смог сохранять с ним отношения. Он всем щедро рассказывал обо всем, что он мог рассказать. Уже в поздние годы вот той же Голубкиной Врубель Ирине удалось его разговорить для большого интервью. Это интервью отличается от многих интервью, потому что это не рассказ о прошлом. Это в основном разговоры о искусстве. Искусство 20-х годов такой же миф, как союзе временного века. Это было искусство дореволюционное. Все течения были уже созданный. Даже супрематизм был в пятнадцатом году создан. Так что это просто выдумка. Потом я у него спрашивала про современных художников. Да, говорит, у них есть замечательные работы и все, но это, говорит, уже не тот уровень, как первый аван авангард. Я думаю, что он в большой мере оставался... В мире, близком ему, русского и мирового авангарда, его совершенно не интересовало вот искусство современное. Он издал основополагающую книгу, которая называлась «К истории русского авангарда». Она вышла в 1976 году в Швеции. И это был труд, который еще на долгие десятилетия остался одним из главных источников по истории русского авангарда. Тогда мало кто в «За границ» публиковался, это тоже было чревато. Самая большая заслуга его в том, в то время была, он делал вот первые авангардные выставки в 60-х годах в музее Маяковского на Таганке, в Гендриковом переулке. Чтобы организовать выставку, нужно было специальное разрешение отдела культуры, то ли горкома, то ли исполкома. Но выставки он делал хитро. Маяковский был паровозом. И только благодаря этому что-то можно было показать. Тогда это был риск. И это искусство было под запретом. И последнюю выставку уже закрыли э, со скандалом. Пришла комиссия ЗМК, меня чуть не арестовали. Это, конечно, героическая была деятельность, хотя выставки были однодневные. Но тем не менее Николай Иванович показывал, и люди приходили. Это была очень важная вещь. Мы встретились с Николаем Ивановичем в музее Маяковского. Он брал работы из Третьяковки. И мы помогали ему. Мы помогали вежде. И Николай Иванович рассказывал о том, что в Третьяковке везде собирались уничтожать работы футуристов. И он договорился, что их распределят по провинциальным музеям. Николай Иванович чувствовал себя наследником этой эпохи. Считал, что на нем и функция спасения всего этого. <свят> не больше, не меньше. Вот несколько каталогов его выставок 60-х годов, которые он устраивал в музее Маяковского на Таганке. <свят> самые близкие люди Хаджиева, всегда считали, что он никогда ничего не продает. И только мы с Костаки знали, что... ну и слегка музей Майковского, которому он продавал все-таки вещи, знали, что это не так. И ему это было слегка неудобно. И он однажды только мне сказал, что я помогаю своему племяннику. Был искусствовед, ну, собиратель, но не коллекционер, который э, а, относился к, своим, к тому, что у него находилось, как некой такой материальной ценностью. Интересна еще тема, как Николай Иванович работал над источниками архивными. И он мог кое-что править в этих материалах в угоду своей собственной точки зрения. В переписке Николая Ивановича есть фраза, вот только что закончил воспоминания Жегина очи Чекрыгине сурово их отредактировал. Как вообще можно редактировать воспоминания человека, которого уже нет? Он считал эти воспоминания своей собственностью и мог распоряжаться ими как угодно. Но ну, мы знаем особенности Николая Ивановича, который мог э, даже внести свою правку в документ, изъять изображение фотографий, или свой образ туда вмонтировать любым способом. То есть он относился к этому как к какому-то живому материалу. Майми Микторович дал для работы Николаю Ивановичу рукописи Хлебникова. Ха, долго их не отдавал. К нему пришел май, и он, передавая ему рукописи, один документ взял, а это не должно существовать. И присутствие майя порвал его. Поразительно, но, но, но факт, который я сам слыхал от Майя Петровича Митульевича. Злым гением Хлебникова Митульевича. Познаком с ним два месяца всего. Да, и за два месяца он так нагадил. Вот это только я один знаю, что это такое. Кроме меня никто не знает. Он был очень ревнив, но я Хлебниковым почти не занимался, поэтому никакой конкуренции не было и быть не могло. Абериутов он любил, но он ими не занимался специально, которыми я очень много занимался. Николай Иванович дружил с Веденским и Хармсом, у него даже сохранилось несколько рукописей, которых не было в основном архиве. Хармс нарисовал такую штучку, называется билет номер один. Это подлинно выдано мною Николаю Ивановичу Харджеву, во вторник, 18 июля 1938 года, Даниил Хармс. «Равновесие с небольшой погрешностью и первая категория». Вот, Он подарил ему свое Евангелие. Хармс. Ну, на Хармсе написать, писать. Я не работал с ним, просто дружил, жил у него многократно. Вообще мы были очень близки. Да, вот это был самый замечательный из всех людей, которых я знал. Николай Иванович э, получил от Надежды Яковлевны Мандельштам, с которой у него были нежнейшие отношения, много автографов. И когда надо было уже издавать первый сборник стихотворения Мандельштама, Харжев довольно долго тянулся этим, потому что он настаивал на своих вариантах и спорил с Надеждой Яковлевной. Ну, а вас так хорошо писала жена Мандельштама. Нет, уж, ради бога, вы меня не ловите на эту... Паршивую удочку, пожалуйста. Не буду говорить вообще. Ну скажите мне… Мандельштам вышел, и гораздо лично. Потому что да, книжка, которая да. 15 лет лежала в издательстве. Вот всяких злоключений, усилий. Была целая история с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Он ее после ссоры называл Иуда Яковлевда потому что она считала, что она его предала. Она его обвинила в краже или уничтожении каких-то рукописей Мандельштама, что совершенно нелепо. То, что Надежда Яковлевна обвиняет его в том, что он иногда уничтожал рукописи, это, как ни странно, правда. То, что с ним сделала Надежда Яковлевна, это преступление. Он ничего у нее не брал. Но Надежда Яховна хотела быть прямой балериной. Он не хотел выносить всю эту грязь наружу. Это был один из самых серьезных ударов для Николая Ивановича. Но Харджиева в поздние годы постигла серия катастроф. Первая крупная катастрофа – это история с Бенгтом Янгфельдом, шведским славистом и авантюристом, которому он дал несколько картин Малевича, и которых, как я думаю, просто элементарно украл. Сарча, сороча, ник пить, пить, ник. Вообще у Николая Ивановича была такая, он был человек подозрительный, но при этом он доверял людям, которым меньше всего можно было доверять, и не доверял людям действительно близким. Всякое говно, которое приближалось к Николаю Ивановичу, хотело его ограбить. И маленькое количество приличных людей его спасало. Это такая судьба тяжелых ударов. Главным делом его жизни было, например, расшифровать записи Хлебникова. Найти все связи, все эти его пророчества сформулировать. И из этого опять ничего не получилось. Была попытка дать ключ его вещам и правильно тексты опубликовать. И вообще мне хотелось бы всего Хлебникова издать. Тот материал, который я потом собрал, можно заполнить тоже новый том неизвестного. Ну, а чего же вы это не делаете? А кто? Никто не заключает договор, ведь. Абсолютная работа. Нет, но если вы будете... Равнодушие, вы вот думаете, я не пытался? Николай Иванович не умел пробиваться. Он считал, что все должны понимать, кто он такой и его заслуги. А этого никто не хотел понимать. Мир был совершенно чужой ему. Николай Иванович был посторонний. Ему удавалось только изредка печатать маленькие статьи. И он начал понимать, что вот теперь многого, что он мог бы сделать лучше всех, он уже никогда не сделает. Николай Иванович в молодости влюблялся. Причем, как вот он не доверял тем, кому можно доверять, так вот и здесь. Серафима Густавовна Нарбут. Она была одной из сестер слуг. В 1937 году арестовали Нарбута. И кто-то ей посоветовал фиктивно выйти замуж и таким образом скрыться от всевидящего ока. И она договорилась с Николаем Ивановичем они расписались, но Виктор Борисович Шкловский отбил ее у Николая Ивановича. И Харджев это простить не мог. С Чагой это был какой-то союз тоже странный. Они разошлись надолго. Она его, конечно, любила. Она ему звонила, он отвечал с раздражением, он ее отваживал. Но когда он слег с инфарктом, то она переселилась к нему, его выходила, и с тех пор они уже не расставались. Я наблюдал какое-то совершенно несвойственное ему вот, какое-то лирическое к ней отношение. Вообще, Лидия Васильевна была очень неплохой художник. Человек, она была очень сложной, необычной, свято верившая, что Николай Иванович вещает истину в последней станции, что он абсолютный гений. Они были всегда на вы. Я думаю, она даже не могла зайти без стука. Он был абсолютным диктатором, таким императором в доме. Лидия Васильевна поставила очень серьезный блок в его общении с родственниками. Они ждут твоей смерти, они хотят только наследство, больше им ничего от тебя не надо. Когда умерла тетя Лена, сняла трубку Чага, ей сказали, что умерла Елена Ивановна, сестра, на что Чага ответила, у него нет никакой сестры, и повесила трубку. У него был такой лютый характер. И она говорила, я еще злее Николая Ивановича. Она могла бросить трубку и не подпустить Николая Ивановича, и говорить, что он спит, что он болен. Она делала все, что она хотела. И фактически отъезд организовала она. Обвиняют все время Лидию Васильевну, что она такая, что она сякая. Лидия Васильевна делала все, что хотел Николай Иванович. Они были преданы друг другу. Мы чувствовали, что они в полном одиночестве, в этой маленькой квартире, наполненной сокровищами. Когда русское искусство начало стоить по-настоящему денег, они чувствовали постоянную опасность. И они решили уехать. Я же во все архиве неверное. Что будет с этим? Мы оба в отчаяниях и Николай Иванович, я, я поговорю. Я не знаю, какие будут результаты. Поговорите, в принципе, поговорите. Мы уже, к сожалению, меня уже вытаскивать поздно, по-моему. Я вижу, что, может быть как-то. Поговорите только все, объяснив, как есть, Какой мой возраст. И катастрофу, что десятки акул ждут моей смерти. И первая их идея была переехать в Иерусалим, чтобы им дали квартиру и все такое. И мы начали предпринимать какие-то усилия. Мы говорили с директорами музея и все. Но никто на себя эту ответственность взять, а мы не те люди. И он пытался же уехать и в Швецию, и много лет назад. Это, так сказать, взрело в нем давно. И вот созрело это все, когда ему было уже за 90 он же ведь был не выездным и ни разу не был за границей. У него было ощущение, что именно там он получит вот ту свободу и возможность написать историю русского авангарда в таких комфортных, безопасных условиях, которые как раз были предложены тогда голландской стороной. Он бы, я думаю, уже в это время сам никуда не собрался, но она безумно боялась, что вот просто их убьют, зарежут и ограбят что и произошло, к сожалению, в Амстердаме. Они меня попросили, не могли бы вы послать из Германии письмо одному нашему знакомому в Голландию. И как я потом понял, это было ключевое письмо, в котором они просили этого профессора из Голландии, помочь там с выездом, что они согласны. Сарча, пить, в какой-то момент Чага начала выставлять всех друзей, потому что отъезд должен был, в ее представлении, происходить в глубокой тайне. И доверилась она людям, ненадежным, которые свели его с Муржинской. Но Муржинской архив мало интересовал. Поэтому, если картина она вывезла надежным путем, то для архива она вот наняла случайного человека. В России, а тем более нам, прошедшим почти всю жизнь под Совком, почти невозможно объяснить менталитет. Людей, которые живут на Западе, знают все строгие законы и прекрасно их обходят. Мурженская приложила максимум усилий для того, чтобы помочь вывести эти работы. Она это сделала появляясь там неоднократно и просто прихватывая с собой под мышку несколько шедевров, ну, старику уже ничего не светило в этой жизни. Он не понимал, насколько мир галерейного бизнеса жесток. Это один из самых жестоких миров, которые есть. По объему кошмаров, которые царят, это, ну, не знаю, там, наркотики, проституция и антикварный рынок. Я, Кристина Пшер, по приезде господина харджива и его жены Чага в Амстердам, обязуюсь для их материального обеспечения выдать чек в сумме 2,5 миллиона долларов. Мужинская платила э, им 2,5 миллиона долларов за э, шесть Карстин Малевича. Это было для нее дешевко, конечно. Идут слухи что э, она подкупила высоких чиновников в Москве, чтобы вообще вывести коллекции и урегулировать контрабанду в Голландии. Почему Николай Иванович хотел ехать в Устердам? Из-за штатных музеев, из-за коллекции Малевича. Это совершенно потрясающая история. Советский человек думал, что на Западе рай. И советский человек ждал, что Запад их спасет. И Николай Иванович каким-то образом оказался тоже советским человеком. Я буду ездить по всем векам, хоть и потерял две корзины, пока не найду себе места. Этот Запад для него был абсолютный мифологем. Он, он рвался в мир. Когда он приехал в Голландию, он жил в гостинице «Хилтон» вместе с чагой, не понимая абсолютно ничего. Он случайно включил телевизор и попал на порноканал, что очень сильно его подрясло. Располученных как мужемской денег купили дом. Чага каким-то русским знакомым скажет, что она бы хотела обязательно найти служанку-негритянку. Она говорит, ну вот вы видели вот эти все картины 17 века, вот там всегда служанки-негритянки. Вот так, используя представление 17 века, они туда и приехали. Я как-то говорю, Лидьва Васильевна, ну что... Вы считаете, что вы все-таки правильно сделали, что уехали? Это было для нас нечто вроде побега из тюрьмы. Я говорю, все-таки своя страна и какие-то знакомые, какие знакомые, какие друзья, мы всех боялись. Но когда они приехали в Голландию, то они тоже всех боялись. Ведь в этом смысле ничего не изменилось. Только они потеряли ко всему прочему все на свете. Даже какие-то вот там родственные, какие-то возможные связи, тоже были от, обрублены. Каждый день рыдания и слезы вдалеке от всех, всех подозревают. Вокруг них действительно крутились самые разные. Люди, мафия, не мафия, там пойди разбери. У каждого был свой интерес. Они не говорили на голландском или на английском языке. Они нуждались в русских мигрантов. Здесь маленький круг существовал. И среди них был некий Борис Абаров. У него не было постоянной работы. Он э, был актером, но здесь не нашел роли или хорошие э, места. Он очень обаятельный человек. Он знает литературу, то есть он мог с Чадой общаться на ее уровне. Выяснилось, что у нас несколько знакомых в Она в меня вцепилась двумя руками. Три часа ночи, звонок телефонный. Алло, где ж вы пропали? Здесь Николай Иванович так плачет, а вас все нет и нет. Вы должны скорее прийти, ну и так далее. Лидия Васильевна не могла без меня обойтись. Причиной безумных слез был тот чемодан, который задержали на таможне. Пыть Хоть... там! Нет! Счастья! Все как бы разлетелось на куски. Одну часть арестовали на таможне в Москве. Рукописи Гребникова пропали. По словам Харджиева, он отдал Вестейну все рукописи Хлебникова, и Вестейну их присвоил. А для Харджиева это было одним из основных э -э -э блоков его сокровищ. Он возмущался, когда картине и все искусство не оказалось здесь, в Амстане, -по поэтому ему стало очень тяжело. Он доверял э, людям, которые ну, ему говорили, «Мы это все делаем как надо, ничего не пропадет». И ему сказали, что архив уже находится на Западе, и только тогда он согласился как-то ехать. Вот такая была история. Если в России он, конечно, не бегал в возрасте, ну, ходил, он мог себя обслуживать. Там он уже, насколько я понимаю, не мог себя обслуживать. Потеря архива. Это убило Хаджиева. Он безумно просто рыдал. Он больше ничего сделать не мог. И он так иногда затихал, а потом опять это возвращалось. Потом опять затихал, потом опять это возвращалось because she heard crying and shouting. And I think Mr. Gardev had not a nice life when he was very old. I think Mr. Gardev was like a prison in his own house. And there I saw him not every day, but almost every day for 15 minutes, walk up and down, up and down. Он меня научил тому, что какая страшная вещь старости. Помогите мне встать. Вот давайте мы сейчас подойдем к балкону, и вы мне помогите оттуда упасть. Он поворачивается так, я смотрю, вот эти вот черные, вот эти вот его, тигреческие глаза у меня все опускается. Я говорю, Николай Иванович, я не помогу вам умереть. Ни в коем случае. Вы должны еще что-то писать. Трус. И мы пошли обратно к постели. Был призван психиатр, <смех> и он говорит, ну, послушайте, это не тот человек, который хочет самоубийства, когда он говорит, слушайте, нельзя, я не буду крепкий чай, это вредно для сердца. Я был один из первых, может, посетителей из России, я был первым, что они никого не пускали. Я очень долго с Лидией Васильевной договаривался, поскольку никто до конца не понимал, что вывезли, Состав преступления состоял только в одном. Они не задекларировали вывоз, понимаете? Я приходил, и говорил, что вот вы нарушили закон, термордыр там и пятые, и десятые. Но с самого начала я понимал, они вещи не отдадут. Хорошо бы получить архив. Милейший мужик, милейший Миша. Это мой институтский товарищ. С Мишей в блестящих отношениях. Ну вот когда он к Леди Васильевичу приезжал, да. вы, с ней, вы встречались с тобой? Да. Да, встречался. Борис Абаров, он же Петкер. В какой-то момент я узнал, что он вокруг них крутится. В доме я никогда его не видел. Когда я разговаривал с Лидией Васильевной, дважды они были одни в доме. Когда я начал объяснять, что они нарушили российское законодательство там, и так далее, это было такое типичное, ну, как бы ну, давление, что ли, на нее. Да? Юристы и сами законы голландские защищали довольно жестко. Это очень трудная был процес. После вот наших первоначальных разговоров, та часть архива, которая была задержана Шереметьева, отписывалась к Харшееву, тому есть документ, в пользу Российской Федерации. Это переписка Николая Ивановича уже с директором Ргали Натальей Борисовной Волковой. Уважаемая Наталья Борисна, моя трагичная история вам известна. Я принял приглашение заведующим институтом славистики Амстердамского университета Вильяма Виттстейна, который слишком поспешно организовал наш выезд. Вот здесь такой подробный рассказ истории его отъезда. Николай Иванович написал, что он изъявляет желании, чтобы архив поступил в архив литературы и искусства, но с условием. «Закрыть архив на 25 Nikolai <звы> <звы> Николай Харьев came up with the idea, together with his wife, actually, had to create a foundation which would have a broader cultural uh, meaning. Uh, he, he really had the idea, this must be disclosed to the general public, the importance of the works must be shown to the general public каталог они уезжая из Москвы сделали, но в Германии там все перемешали. И его давали это дело атрибутировать. Он подносил почти к самому носу. Он говорил, мне сделали операцию на глазу, но я не помню, на этом глазу или на этом. И он, значит, вот так вот подносил это к носу и понимал, какой это рисунок, к какому это году, к какому художнику вот, и так далее. Вот это все он очень хорошо помнил. Если бы стало известно, что у него глаукома, и он потерял практически зрение, вся атрибутика этой коллекции пошла бы на смарку. Они бы никогда в жизни не смогли доказать, что это вещи из коллекции Харджио. Глаза Образли чаем, а я не приехал еще и одной стороны. Когда у меня умерла мама, я уезжал в Москву, там, на похороны, я приехал, зашел к ним, к старикам. Лидия Васильевна. Ну, совершенно неожиданно. Она в каком-то солопе, в каком-то капоре, говорит, пойдемте со мной. Мы поднимаемся к Николаю Ивановичу. Николай Иванович сидит за столом, смотрит на мух. Она говорит... Мы с Николаем Ивановичем хотим вам предложить, чтобы вы стали нашим сыном. Хоть стой, хоть падай. Понимаете? Такая штука. Чага хотела делать совещание. Огромный список людей было, которые ухаживали за супружеской парой. А потом Акбаров говорил, что не нужно все эти люди там, что они делают в этом списке. И они переделали еще раз это завещание, и тогда он остался одним, как наследником. Акбаров пользовался, я думаю, доверием. Он приобрел над ними какую-то силу. Как они это все юридически оформили, я не в курсе. Ну, естественно, Лидия Васильевна а, всех подозревала в, а, в обмане, в каких-то а, тайных а, попытках а, обокрасть их. Я потом уже думал, боже мой, как это меня миновала эта чаша. Ну, потому что я все-таки очень часто удалялся. Вот она меня требовала, а меня все нету. А вот ну, потом я возникал, и опять, значит, прилив любви и так далее. Она поссорилась со всеми достойными людьми в Амстердаме, кто готов был помогать. Николай Иванович вообще во втором этаже совершенно ни в чем не участвовал в практической жизни. Звонит Лидия Васильевна и говорит, нам очень плохо, приезжайте спасать нас. Мы сели на поезд из скольные приехали в Амстердам. Мы подошли к дому. Нам никто не открывает. Мы звоним. А мы знаем уже, Николай Иванович, у него могут быть любые сумасшествия. Это была с нашей стороны глупость. Надо было вызвать полицию и открыть дом. Через некоторое время Лидия Васильевна упала с лестницы. Я пришел к Лидии открыл дверь своим ключом, слышал что-то в ванной, в душе копошится. Я смотрю, там на лестнице какие-то подтеки. Боже мой, кровь! Я к душу открываю красное все. Я говорю, Лидия Васильевна, что случилось? Она говорит, помыться, помыться. Приезжает амбуланс, пошли они к ней. Она умерла, говорят, эти самые там ребята. Потом пришли какие-то, значит, люди, стали спрашивать, кто может быть виноват в ее смерти. Николай Иванович говорит, я. У меня такой ужасный характер. Очень тяжелый характер был и у нее, и у него. И тем не менее, потом он разговаривал сам с собой, он все время говорил, девочка моя. Вот. К нему приставали какие-то, ну, друзья из Москвы. Один из них стал шантажировать Абарова, что Абаров убил э, Чагу. Полиция здесь этим еще занимался, но не нашел для этого какого-то основания. Я помню, что я ему еще тоже помогал с частным детективом Борису, потому что они вот тут начали угрожать. Вдоль в наследства хотели войти, да. Что мы, мы, мы, мы тоже русские, и мы имеем право, да. Все это собрание, так называемое, оно было совершенно беззащитным. Мы подумали, что после того, что произошло, будет обвал всяческих покушений. Просто нужно было делать фонд, и мы его через день сделали. Вся экономическая часть была на бирже. и фонд получился таким, как он получился. а Абаров создал его с абсолютным, ну, уже сертифицированным голландским жуликом. Я помню, это был такой вот quintessential Dutch, такой э, голландский хитрован. Но есть такая просто типология в этом. Искусство, они должны были передать фонду который должен был управлять сам Харджиев. А если Харджиев умрет, это будет сам Абаров, председатель этого фонда. То есть у Абарова все карты были управлять имуществом и коллекцией, как он захотел. Когда она умерла, там началась безумная катавасия. И это было невыносимо. Николай Иванович ночами не спал. Ну, старик, ну несчастный. Ну, в слезах. Он перестал ходить и мыться отказался. 24 часа пост я организовал. Это были в основном армянские ребята. У него была возможность как-то доживать свою несчастную старость. Я за добирался вот до этого дома. Вот. В эту дверь случался. Там не открывали ее. Здесь, по-моему, да, хранились э, коллекция Николая Ивановича в мусорных мешках, как мне сказал, Более Абаров. Николай Иванович лежал уже тогда. Он то лежал, то его надо было приподнять, то на бок перевернуть. И это вот была моя значит, работа. Всю ночь э, прислуживать Николая Ивановича. В зависимости от настроения. Он мог специально просто не давать спать. Когда у него было хорошее настроение, с ним можно было даже и говорить. Он разговаривал сам с собой часто по ночам. Потом уже просто бредил. А потом он меня перестал просто узнавать и сказал, я кости, он говорит, да, мы все кости. Вот дом. Да. Вот комната, где Харджи лежит в кровати и плачет о том, как у него все украли. Но при этом в какой-то момент мы почему-то сбиваемся на Родченко. И вдруг его глаза загораются. Я бы сказал, таким зеленым и злобным огнем. И умирающий старик. Это обезьяна Малевича. Обезьяна бездарная, бездарная. Ну что делать? Уйду на гостью в 16 век, в кавычки, сюда. И приезжали из Парижа Мейлах и Козовой, поэт и литературовед. И Козовой э, ему предлагал переехать с ним в Париж. И Козовой делал вместе с Харджевым новое завещание? Они даже написали бумагу о том, что, так сказать, все предыдущие распоряжения действительно, что единственного его наследником является Козовой. Так видите ли, у Козового улетал самолет, и они не позвали нотариуса, чтобы это зафиксировать. У меня каждый шаг в этом доме, сопровождался нотариальными актами. Я понимал, что на мне лежит, кроме всего прочего, ответственность за все вот это вот самое собрание. И я имел право в один прекрасный момент что-то запрещать, а что-то разрешать. Там какие-то доброходы рассказывали, что его окружают убийцы всякие. Вот этот вот Вадим, как вот газовой. он все время ему внушал, что ты тоже вообще забирай. Они тебя, они тебя здесь погубят. И я его, конечно, потом выгнал. И вот мой последний визит к нему в Амстердаме. Не знаю, что они с ним делали и каких таблеток дали ему, но когда я к нему пришел, он уже с трудом говорил, но успел сказать... Какие неприятные люди, вот меня окружают, и чисто харджиевская фраза. Чем больше они стараются понравиться, тем они неприятнее. Обратите внимание, что м -м, проблема, так сказать, раздела какого-то наследства, каких-то денег, а там еще кровь, там, значит, воровство, такой ажиотаж. Если бы знал, во что это влиться, конечно бы я отпрыгнул с самого начала. Но не в этом же дело. Я не мог этих прирученных мною людей, этих несчастных, как-то бросить. Мне бы Бог не простил. Но вот он умер. Фух, я выдохнул. Вот у него были эти сидельцы, и там мальчик его любимый, он заболел. Пришел его папа. Я посижу вместо него. И там был этот папа наверху, к нему спиной на В кресле сидел Николай Иванович, прикрытый пледом. Раздался голос. Послушайте, он, по-моему, умер. Побежали наверх, он умер. Все. Они были какие-то светлые. День был светлый, конец эпохи. Мы прощались с Харджевым. Мы не знали тогда, что в кустах по всему периметру находились частные детективы. Вокруг полные казаки-разбойники из Министерства культуры Российской Федерации, из далекого Кёльна, и Приве и Абарове. Пограбили коллекции после смерти Николая Ивановича Хартиева люди, которые были исполнителями его завещания, нотариш привей был мошенник, жулик, который в этом деле вместе с Абарманом играл свою игру. Ник, пить, пить, ник. На следующий день после Смерти Николая Ивановича, когда я получил, что называется, корону, я эту корону тут же передал приве. После этого практически я ничего общего с этим фондом не имел. Они договорились между собой. Есть бесценные коллекции, которые не известны никому. Там не были наследники, кроме Абарова. Там не было надзора. То есть эта коллекция лежала, чтобы ограбить. И нашлись люди, которые с удовольствием этим занимались.. Сорча, сороча, ник, пить, пить, пить. Они уже начинали торговаться. С мужинской еще какие-то кандидатами, они продавали 55 работ из коллекции за 30 миллионов гульденов тогда еще. Это сейчас 3, 13 миллионов евро. Я с Гмужинской ни разу никогда, не ни то что ни, ни, ни, никаких дел, не я даже ее не видел никогда. Единственное, что могу сказать, что я договаривался с Майклом Ливе, Майкл. что я получаю отступные деньги, не имеющие отношения к этой сумме абсолютно. И он мне то, что было положено, отдал, а я распределил между теми, которыми было положено распределить. Мне какая-то часть осталась. Поверьте мне, если бы я не занимался хардживом, а занимался своей работой, своими контрактами, я бы получил больше. <музыка> Фонд был создан для того, чтобы легализовать продажу имущества. Собственно, это была чистая афера, которую голландские институты вполне могли расследовать. Но они не захотели этого делать. И фонд продолжает свое существование по сей день. Потом голландские институты стояли перед вопросом, как бы избежать совсем уж громокикающего скандала, и решить эту ситуацию. Что и было решено, в принципе, путем национализации этого фонда. Потому как он функционирует, я не очень в курсе. Как развивался Майкл Приве, я не знаю. Я знаю, что у него были какие-то проблемы с правом. Знаю. Господин Бюсси собирался давно уезжать во Францию. Он там живет. Я в скором времени уехал из Амстердама, я жил в Кембридже. С тех пор, как я уехал отсюда, я с этим просто не имел никаких дел. Мари расследования имели хорошие последствия, потому что распродажа и ограбление коллекции было остановлено. Фонд был вырван из рук мошенников, и коллекция была сохранена и передана в стейлек музеи. Мы находимся в чтобы стейлек музеем, there are about twenty paintings in Khachif collection, and there are several beautiful Maleviches, such as a portrait of his father, a very early one, another early impressionistic ones. The supposed portrait of Morgonov, probably not finished. This is one of my favorites uh, from 1913, a cubo-futuristic one called Piano. A self-portrait. A few other Matushins with optical effects. And a splendid, luministic Goncharova. The blue one is called Rionistic Sea. A painting by Tchekregen, who's totally unknown in the western part of Europe. The foundation is there to serve the interest of the collection. I think it's not hidden away somewhere, it's really open for the public. And it is very active, the Stedelijk Museum in Amsterdam, uh, on paying attention to the Gartjev collection. Well, uh, these are three paintings from Male by Malevich, The cross is probably the most famous painting from Gartjev's collection. It's called Suprematism of the Spirit, made in the early 20s. Lissitzky called it uh, the, the crossed square. In Amsterdam, we have the art collection. And the archive, which was partly in Amsterdam, has been given to uh, Ergali, the State Archive, to have the Archive as a whole, the Joint Archive here in uh, Moscow. And we are very pleased with that. It was сама for us to see the history, the он не способствовал контактам между российской и голландской стороной. Пришли новые люди, и э, вот эти возможности появились. Это была вообще-то мечта Николая Ивановича о том, чтобы все-таки архив был сосредоточен в одном месте. Я пришел к Татьяне Михайловне с идеей, что нужно издавать сборники. И более того, можно даже сделать выставку. Идею этой выставки... Я тоже придумал, можно собрать этих же, этих же художников, эти же имена, но собрать из частных коллекций. Международной конференции, посвященной столетию Николая Ивановича Харджева. Я встретилась с представителями фонда Харджева и познакомила нас Александр Евгений Парнис. Именно там, в этот день, прозвучали первый раз слова о том, чтобы архив, который хранится во в Восстанске, в Ставерик-Музее вернулся в Россию. Он занял 7,5 дней. В начале ноября 2011 года э, около полутора тысяч документов из э, Амстердамской части Артема Каджиева наконец поприялись свое место на полках в э, российского государственного актива из Это совершение той истории, которая началась 25 лет почти назад для меня лично. И я счастлив, что архив оказался в Москве. Я считаю, что это уникальное событие, потому что впервые коллекция Харджиева показана широкому зрителю. Ни по каким рассказам нельзя было представить себе богатство архива, который мы увидели. Много всего в голове ничего пока не укладывается. Николай Иванович мой я. Меня назвали Николаем в честь Николая Ивановича. Харджиев – человек противоречивый, человек сложный, человек неадекватный, необъективный. И вместе с тем, без таких людей и двигалось бы искусство. <музыка> министерство Министерстве культуры, когда я туда пришел, начало 93-го года. Никаких законов-то не было толком, никаких законов о частных коллекциях. Никто не хотел по этому поводу возбрать уголовное дело, потому что, ну, не до этого было. Была статья в Уголовном кодексе, предусматривающая ответственность за контрабанду культурных, художественных, исторических, архивных ценностей. Меня вызывали на запрос в следственное управление ФСБ. Вот запрашивали по этому делу, но в течение времени все это забылось. В последнем интервью Николай Ивановича он называет их «шайкой». Мне даже не очень важно, из каких конкретно личностей эта шайка состоит. При этом им было совершенно все равно, что это не коллекция, а дело жизни. Просто старый слепой дед, которого надо ограбить. Вот они его ограбили. Я думаю, что им воздаст. Случилось так, что в какой-то момент я в, в качестве эксперта Министерства культуры попал в Амстердам, и меня поразили личные вещи Харджева, потому что в этих ящиках с архивом Харджева хранились, помимо архивных материалов, бесценных абсолютно, там тапочки его, какие-то старые грампластинки, какая-то лампа настольная, книжки, такие, которые он читал явно, вот читанные книжки. Вдруг я прямо так ощутил физически вот эту трагедию, которая с этим человеком произошла. Как он вдруг всю свою жизнь вот так поменял, как-то он ее сам уничтожил вот своими собственными руками. ездить по всем векам я был в тридцать пятом Там сила без насилий и бунтовщики воюют солнцем Поперечный призрачный царь.